как Байрон пошел к орде, католическому Ордена махитарицев и попросил у них научить ему Грабару, так как это божественный язык. Для меня, знаете, как ни странно, вот эти слова Байрона стали путеводной звездой. Вот если поэт такой величины почувствовал эту красоту и божественность. Необходимо заметить, что именно Байрон в соавторстве с монахами махитарского братства издал первый англо-армянский словарь. Также поэт принял авторское участие в составлении первого армяно-английского грамматического учебника. Один из европейских писателей как-то заметил, что если греки не поставят памятник Байрону, воздвигнуть его должны будут армяне. Известный английский поэт и ведущая фигура в романтическом движении Лорд Байрон был очень большой любитель и поклонник армянской культуры. Он изучил армянский язык в Венеции. Вы понимаете, человек изучил армянский язык... Мне стыдно за себя. Всем доброго здоровья. Мои братья-армяне гордятся тем, что великий английский поэт Лорд Байрон владел армянским языком, был переводчиком, восторгался божественной красотой армянского языка и даже написал грамматику армянского языка. И все это преподносится как наше национальное достижение – и вот я решил выяснить, так ли это на самом деле. Итак, пункт первый. Владел ли Байрон армянским языком? Из писем и дневников самого Байрона известно, что он действительно изучал армянский язык в армянском монастыре на острове Святого Лазаря с начала декабря 1816 года по середину февраля 1817 года то есть не более трех месяцев. Из письма Байрона Томасу Муру от 5 декабря 1816 года. «Что касается развлечений, я каждый день изучаю армянский язык в армянском монастыре. Я обнаружил, что мой ум нуждается в преодолении чего-нибудь сложного, и это самое сложное, что я нашел здесь для себя в качестве развлечения, которое захватывает мое внимание». Чтобы попасть из Венеции на остров Святого Лазаря, несколько раз в неделю ему приходилось нанимать лодку. После двух-трех часов занятий армянским и ознакомление с трудами хитористов по истории, он возвращался в Венецию. Из письма Байрона своей сестре Августе Марии Ли от 19 декабря 1816 года. «Я провожу время по утрам в армянском монастыре, изучая армянский язык, а вечерами бываю то там». К слову, в Венеции с конца ноября по начало февраля длится сезон дождей и сильных ветров, и сообщение между островами затруднено. А, по всей видимости, Байрону не всегда посещение острова Святого Лазаря давалось легко. Давайте посмотрим, как же продвигалось его обучение. 4 декабря 1816 года Байрон написал своему другу и издателю Джону Мюрру следующее. В настоящее время мистер Хопхаус, Отправился в Рим с братом, женой и сестрой, которые застали его здесь врасплох, здесь имеется в виду в Возвращается через два месяца. Я, должно быть, тоже отправился бы, но я влюбился и должен оставаться здесь. Я должен думать и о том, что изучение армянского алфавита будет длиться зиму. Дама, это а, Мариана, жена хозяина дома, в котором Байрон снимал апартаменты, к моему счастью, более податлива, чем язык. Не то оказавшись между ними двумя, я должен был бы потерять остатки разума». Как мы видим, армянский язык давался Байрону довольно тяжело, и страсть к Мариане, конечно же, не помогала его обучению. А через пару недель, в конце первого месяца своего обучения, 19 декабря 1816 года, Байрон написал своему сокурснику и другу Джону Хопхаузу следующее. «Мои уроки армянского языка все еще продолжаются. Я освоил около 30 из 38 дьявольских закорючек Месропа, создателя алфавита и несколько слов, состоящих из одного слога». Итак, к концу первого месяца обучения... Байрон сумел запомнить 30 из 38 знаков армянского алфавита и выучить несколько слов, состоявших из одного слога. Теперь давайте не поленимся и проведем несложные математические расчеты и выясним, что у Байрона оставалось всего лишь два месяца. Для того, чтобы выучить оставшиеся восемь дьявольских закорючек Месропа, Выучить армянскую грамматику и пополнить словарный запас настолько, чтобы стать переводчиком с древнеармянского, с гробара, речь идет как раз о грабаре, и затем написать армянскую грамматику. По всей вероятности, в первый месяц своего обучения Байрон был обычным человеком, а затем превратился в супергероя. Кстати говоря, и любовь к прекрасной венецианке тоже никуда ведь не делась. И все время, пока Байрон посещал остров Святого Лазаря, она продолжала требовать от него и времени, и сил. Итак, братья-армяне, ответьте сами себе на вопрос, владел ли Байрон армянским языком, и мог ли он его выучить за вот эти три месяца. Для меня ответ очевидный, и он Отрицательные. Пункт 2. Был ли Байрон автором армянской грамматики, как это утверждают мхитаристы, а вслед за ними и современные армянские историки и масс-медиа. Для меня совершенно очевидно, что авторство армянской грамматики или, как она полностью называется, грамматика армянского и английского языков, принадлежит монахам мхитаристам. основной труд по ее созданию продела Падре Паскаль Ошер, чье имя и значится на ней. И хотя в издании 1873 года и последующих Байрон указан как один из авторов грамматики, на самом деле он лишь помог монахам откорректировать ее английскую часть, не более того. И сам сознался в этом в письме Джону Мюррею от 27 декабря 1816 года. Он написал «Я продолжаю изучать армянский утром, помогаю и стимулирую работу в английской части англо-армянской грамматики, которая сейчас издается в монастыре святого Лазаря». Кроме того, Байрон вложил в издание армянской грамматики свои личные деньги и даже торговал ею. Кстати, безуспешно поскольку ее не покупали даже его друзья, как он ее не рекламировал. Из письма Байрона Джону Мюррею от 2 января 1817 года. «В другом пакете я отправляю вам некоторые листы английской и армянской грамматики, специальные для использования армянами. Я простимулировал и посодействовал публикации грамматики. Это стоило мне всего лишь тысячу франков, французских ливров. Я продолжаю брать уроки языка без какого-либо быстрого прогресса, но улучшаюсь понемногу каждый день. Когда эта грамматика будет готова, не откажете ли в любезности приобрести экземпляров 40 или 50 копий, которые все вместе не будут стоить больше 5 или 10 геней? И постарайтесь узнать у любопытствующих, просвещенных людей насчет распродажи. Скажите «да» или «нет», как хотите. Я могу заверить вас, что у них есть некоторые очень любопытные книги и рукописи, в основном переводы с греческих оригиналов, которые сейчас утеряны. Итак, сам Байрон не считал себя автором грамматики армянского и английского. И, как мы сейчас увидим, не только он один так думал. Монахим мхитаристы тоже с ним были Согласна. Как я уже говорил, в издании 1873 года, то есть через 50 лет после его смерти, Байрон указан в качестве одного из авторов грамматики армянской и английской. Однако в первых изданиях грамматики 1819 и 1832 годов его имени нет среди авторов. В них указан лишь один автор – Паскаль Ошер. Вот издание 1819 года. А это издание 1832-го. Уже 8 лет как Байрона нет на этом свете, а его имя все еще не значится среди авторов. Паскаль Ашер продолжает красоваться здесь, в гордом одиночестве. Итак, если монахи-мхитаристы говорят правду, и Байрон действительно был одним из авторов грамматики армянского и английского, то почему же они не указали этого ни в одном из первых изданий? Грамматика издавалась в их типографии на острове Святого Лазаря, и ничто не могло им помешать это сделать. Выходит, либо мхитаристы присвоили чужой труд, то есть труд лорда Байрона, либо они лгали и продолжают лгать, что Байрон был одним из авторов грамматики. На мой взгляд, второй вариант является ответом на вопрос. Авторство грамматики армянской и английской было приписано Байрону, Через много лет после его смерти это было сделано как ради прибыли, то есть ради того, чтобы грамматика продавалась, так и ради популяризации большого лингвистического труда, который проделали монахи хитаристы и лично падре Паскаль Ошер. Надеюсь, братья-армяне, вы тоже сделали для себя выводы. И вот добрались мы до пункта третьего. Восторгался ли лорд Байрон армянским языком? Эти слова известны всем пользователям интернета, которые интересуются армянской историей. Я выучил язык армян, чтобы понимать, как и на каком языке говорили боги. Ибо армянский язык есть язык богов, и Армения есть родина богов, и боги родом из долины Араратской. На земном шаре нет другой страны, которая была бы так насыщена чудесами, как земля армян. Думаю, братья-армяне, вас не очень удивит то, что этих слов нет в полном собрании сочинений Байрона, куда входят не только его произведения, но и письма, все письма, дошедшие до нас. Однако нынешние армянские масс-медиа, и особенно некоторые слишком усердные блогеры, считают нас с вами Людьми недалекими и неспособными проверить всю эту галиматью. К нам отводится лишь роль бездумных потребителей. Мы должны только запоминать и повторять то, что они наливают нам в уши. Запоминать и повторять. Думать нам не следует. Как только мы начинаем думать, нас тут же объявляют врагами своего народа. Послушайте что писал сам Байрон о мошенниках, которые при его жизни пытались торговать подделками от его имени? Из письма Байрона Томасу Муру от 24 декабря 1816 года. Байрон пишет. «На днях я узнал о хитром трюке одного книгопродавца, который издал какой-то гнусный вздор, приписывает мне отцовство и говорит, что заплатил мне за это 500 гений». Он врет. Я никогда не писал подобной галиматьи, никогда в жизни не видел ни этих поэм, ни их издателя и в жизни не общался с этим человеком ни прямо, ни косвенно. Умоляю, скажите это за меня, если будет необходимость. Сэр Джордж, хотя и не нас вы об этом просили, но мы тоже заявляем, что выше приведенный текст не принадлежит вам, Джордж Гордон. Байрон, что вы не называли армянский язык языком богов и не говорили, что выучили его и не писали об этом. Зато доподлинно известно, что вы называли армянский алфавит дьявольскими закорючками месропа. И пусть Бог вас за это простит. Ну, а в наше время, видимо, кто-то просто перепутал дьявольское с божественным. И пусть этот кто-то, наверное, объясняется перед нами. Думаю, это было бы справедливо. Ну и напоследок, один еще интересный текст. Кроме грамматики армянско-английское авторства, которое приписывают нынче Байрону, есть еще одна книга, которая называется «Армянские упражнения и поэзия Байрона». Эта книга вышла в свет в 1870 году, через 50 лет почти после смерти Байрона. В ней собраны отрывки и сочинения армянских историков, библейских текстов и теософских бесед на грабаре и перевод этих э, отрывков на английский язык, якобы осуществленный лично лордом Байроном. Предисловием к этой книге послужил фрагмент письма или заметки, который обнаружил Джон Мюррей среди бумаг Байрона уже после его смерти. Джон Мюррей поэтому написал, по этому поводу написал следующее. «К армянской грамматике, упомянутой в предыдущем письме, следующий интересный фрагмент, найденный среди его Байрона бумаг, кажется, был задуман как предисловие». Но поскольку грамматика армянского и английского уже тогда, к тому времени, вышла в свет и не один раз, а Миру сделал этот фрагмент предисловием к книге «Армянские упражнения» и поэзии Байрона. Вот, посмотрите, титульный лист утверждает, что переводы армянских текстов <coughs> сделаны лично <coughs> лордом Байроном. Но, как ни уже первые предложения этого предисловия заставляют нас усомниться в том, что Байрон мог бы сделать такие сложные переводы с армянского английский. Байрон пишет, английский читатель, вероятно, будет удивлен, найдя мое имя связанным с предприятием подобного рода и, возможно, склонен будет думать, что я обладаю познаниями лингвиста, чего я совсем не заслуживаю. И эти слова лишь подтверждают вывод, который мы сделали ранее о том, что Байрон в принципе не имел возможности хотя бы маломальски изучить армянский язык. Братья Армяне, я не хочу, чтобы нам было стыдно за ложь, распространяемую масс-медиа, историками и даже монахами. И чтобы нам с вами не краснеть потом, нужно прямо сейчас вынуть бананы из ушей и слушать то, что я говорю. И напоминаю вам, я не прошу и никогда не просил вас верить мне на слово. Проверяйте каждую фразу, каждую запятую. И вы увидите, что я вас не подведу. С Богом.